всем доброе утро ребят ночью ну, у нас сегодня обзорчик акций понедельник должны по идее акции некоторые поменяться плюс пооткрывались открывались battle pass ну не знаю я посмотрел конечно это печаль но все же хоть что-то хоть что-то скажем новое, хоть что-то меняется но не то что было раньше давайте начнем с battle сразу кто не видел что у нас поменялось до да, добавили даму холода плюс добавили эмблемы вальса вальс танец лезвий больше больше такого нифига интересного не знаю печалька как по мне поехали посмотрим осмотрители у нас открылись сегодня что у нас есть за нами героя? 7-дневный пак 30-дневный пак 250 пальцы так что еще такого интересного аккумуляции нету да сегодня первый день лета и вас поздравляю лето началось так, это у нас есть, мне интересно, 2 500, 2 500, ну, 100 баксов за вот этот вот пак, ну, они, конечно, ну, я не знаю, чем они думают, но это реально при. Так, альфа-самец, это и мастер, ну, уже лучше этот пак взять. За 500 он намного лучше, чем тот за 2 Ну, я не знаю, чем они думают. Это, это сложно понять. Такс. Окей, накоплений никаких нет. Хрусталочка сегодня. Печаль, печаль, печалька, печалька какая-то. Ничего интересного. Открыли гифты Мэри и Лис. Шансы, как обычно, вы знаете, мы здесь миллионы тратим и не вытаскивали. А, так, рейшн машин. Странно, странно а, а, а, а, а давайте перейдем давайте перейдем на мой основной аккаунт здесь я вчера вытащил небольшой спойлер будет у вас сегодня куча треша по плюшкам вчера вытащил так creation машин вот так вот 20 пальцы получили на халяву. Блин, ну реально кайфовая тема. По 5-31. С 5.31. 5-31. Странно, ну что-то или заглючило, или что, уже не знаю какой день. Идет. Так, купон спиннер. Оу, оу-оу, новый купон, ребят. Вот так вот. Новое купонище. Бум. Смотрим. А, так, смотрим, смотрим, что у нас в купоне а, Официальная карта, две штуки, круто Prime а, карта, две штуки, пятая Десять а, косамов, ну, не знаю, прикольненький Прикольненький купон Реально тема кайфовая И смотрится довольно-таки красивенько Так, 90 бонус надо сюда забежать. 6 часов еще надо. Будет забрать. Так, Supreme Gift. Понятно. Трата, Bingo, Archimic. Ондуки. Ну все. Ну, в общем, новый купон. Congratulation, явиный купон. Так, окей. Okay. С купоном разобрались. Поехали на немочку. Глянем, что у нас на немке интересного есть опять сегодня дожди целый день печалька ага, такс 1 плюс 1 и больше ничего значит в 11 должны обновиться о новый фонтан как новый фонтан это обычный фонтан через раз да получается да без всяких плюх просто одно и то же ну ну, хоть молотки соберу. Так, что у нас еще интересного по ивентам? Да, кроме фонтана ничего нет. Ну, понятно. Кстати, я потратил на питомцев. Все бабло теперь придется нам опять все, все копить сначала. Теперь надо копить реально дофигища блин это я кваст еще не завершил вот это я лошара Профтыкал, надо было завершить сегодня что у нас понедельник сегодня надо еще не забыть пройти локацию в общем есть чем заниматься а, так и постримить хочу короче все как обычно все как всегда кучу всего так окей поехали на русский сервер а, посмотрим что на русском у нас интересного Так, что нам русский скажет? Набор одного самоцвета. Блин, а я его забрал или нет здесь? Так, одного самоцвета мы забрали. Семидневные, счастливые, карты квеста, волхимика, небольшого замка, фонарики. О, наконец-то создающая машина запустилась. Первое создание. Том, 100, 100 штук, неплохо. Подохом. Вот такое же полностью, как и на этом. Ну, я знаю. Вроде, вроде интересная тема. Не знаю. Играть можно. Ну, хотя бы создали. То есть есть возможность реально. С 28 по 29. Длительность события с 28 по 29 мая. Уже июнь вообще-то. Хм. Ну, в общем, не могу понять, каким это образом оно появилось. Так, фонарики надо тоже забежать. А фонарики у нас будут через 10 часов аж. Там мы вчера битву гильдии проходили. Так, собери сам, интересно, какие здесь паки у нас что поменялось на русском. Первые, вторые, третьи. Питомцев нет. Добавили десятые. Это старенькие. Набор 2 печалька ну барда можно собрать дешево дешево тут остальное такое себе выгодно прокачивать остальное остальное все печальное так ну создающая машина это реально плюс не пропустите Хотя написано с 28 по 29, на английском та же самая хрень. Оно это непонятно, каким образом работает сейчас. Ну, в общем, я забрал. Не знаю, вчера вроде создающей не было. Может, просто не подправили а -а -а, правильно. Хрен его знает. Ну, в общем, все как обычно. Поэтому не пропустите. Это однозначно надо забирать так ежедневный вход забрали ну хоть 100 книг тоже довольно таки неплохо так что я хотел посмотреть по английском а я хотел еще скины посмотреть в общем купон на английском там создающая машина и тут тоже создающая машина хотя на 31 числом но наверное до 1 сегодня в принципе здесь нормальный тайминг стоит как-то 31 по 31 23 00 уже первое в общем непонятка какая-то это количество раз кто что выиграл получается так а, у нас здесь еще шансик один есть да, да, да. Так, мимон спак Я хотел здесь лимит посмотреть. 320, 320. 320. А ну зайдем сюда в скины. Так, альфа-самца у меня только на десятку прокачано. Это на 12. И этот на 11. В общем, есть смысл. Но нету больше ничего интересного параллельно. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.